Эскаватор Кейс PCX500C ⁇ это экскаватор для массовой выемки грунта в сверхтяжелых условиях эксплуатации. Хорошая эта машина, вот. она была хорошая в 2007 году, я помню. Убирали, естественно, убирали из серьезных компаний, которые надежные компании. Машина CX500C оснащается усильной стрелой и рукоятью, которые гарантирует превосходную долговечность в любых условиях эксплуатации. Улучшенная гидравлическая система позволяет развивать повышенные усилия отрыва, обеспечивает высокую скорость вращения платформы. И развивает больше крутящий момент для ее поворота. Мы, официальные дилеры, кейс, собрали экскаватор cx 500 ударным темпом за 5 часов. Значит, экскаватор большой, мощный, но мы справились, можно сказать, досрочно. Все фильтры и точки регулярной проверки сгруппированы и доступны с уровня земли. Идеальная машина для любого варианта применения за счет трех режимов мощности и десяти дополнительных настроек гидравлических систем. Лучшие в отрасли показатели скорости, производительности и эффективности. Узнаете больше, посетив наш официальный сайт.